Привет! Я, как правило, знаю, что вам не очень нравится видео, где это не накрашено. Хотя все это постоянно делится на две части. Типа мне нравится что-то нейтрально. И, господи, спасибо, что помыла голову и привела себя в достойный вид. Но это поговорим. Их сто лет уже не было, и я думаю, что я хочу о чем-нибудь поговорить, но, как обычно, я не подготовилась и пока что не знаю, о чем я буду с вами говорить. Ребят, я вообще на самом деле только что с почты и просто за долгое время тут такое солнышко, и я пока, когда выходила уже, просто постояла минут 5 и посмотрела на то, как все красиво, даже сделала фотографию, если что, я сюда, ее чпокну. Мне с Москвы передали майки, дружище Гоша, я хочу вам их показать, я сама их еще Он ни одну прислал Негодяй Лера, с большой любовь любовью из Москвы Так, это я потом прочитаю Я так люблю вещи Первое, это черное Здесь черное, белое и красное Давайте посмотрим с вами вместе Я не знаю, насколько это актуально Но я бы хотела это сделать Бля, круто, смотрите а? Мне очень нравятся такие вещи Очень круто так, поехали дальше. Блин, вот, конечно, он сделал мне сюрприз. Поэтому а почему такая большая ну, посылка? Потому что я рассчитываю на маленькую, на самом деле. Так, следующая маечка. И простите, пожалуйста, за свет. Я думала, что это сюда будет попадать солнышко, но оно тут и немножечко попадает. Блин, ну это очень круто. Я попросила его выбрать за меня. Видите? Так, да, блин. Ариэль. Просто Ариэль. Я, честно, не разобрала, но мне очень нравится. Я, вот, я думала, что он пришлет одну такую мальчику. Блин, крутяк. Эти. Вторая пошла. Ну и что, это такое. <свистит> вот говнюк! Блин! Я тебя... Он еще пишет, Лера, последний день. Истек срок и... Шапка. Ну, ты так милый. Я так люблю шапки. Всё. Я теперь буду самой крутой девчонкой на районе Чуваки Fucking bad Santa Тут написано ну Это же прекрасно Блин, какие крутые майки Гоша Спасибо тебе огромное Все, теперь у меня есть Три новых майки, в которых можно снять Три разных видео Блин, шапка, это просто шикарно В общем, три охрененных вещи Включаю шапку, я думаю, все, теперь только ее и буду носить. Гошка, Гошка. А, если, если вам что-то из этого понравится, можете, я попрошу у него ссылку, наверное, вот. И оставлю ее в описании. Блин, ну это очень круто, да? Какой парень хороший. Гоша, спасибо тебе большое. А, дальше, к чему я хочу перейти. Мы уже отыграли два квартирника в Бресте и в Питере. Ой. Как я уже говорила, всего мира не хватит отдать вам, чтобы было благодарить за то, какие эмоции вы мне приносите. Вот, поэтому я просто буду много раз говорить вам спасибо. А еще я хочу сказать, что вот я была в депрессии, Кажется. Я сама не поняла этого, но вот сегодня, когда меня э, дикость схватила на свою волну и понесла, я поняла, что вот мне сказали, типа, это либо скачок перед депрессией, либо после. И я поняла, что она у меня была, я словила ужасные загоны насчет того, что я не хочу выкладывать видео ни в YouTube, ни в Instagram, потому что постоянно есть какой-то негатив, который выливается на тебя, и ты ничего не можешь с этим делать, как бы ты хочешь петь, ты хочешь делиться этим с людьми, но в тот же момент ты просто боишься, что тебе станет еще хуже от плохих там комментариев, хотя каждый человек, который берет в руки камеру и начинает снимать видео, он должен быть готов к этому и типа это нормально, что люди реагируют на то, что ты делаешь плохо, потому что всегда должна быть либо плохая реакция, либо хорошая, если нет никакой реакции, значит это вообще, это как гроша ломаного не стоит, вот. И поэтому... Слава богу, это прошло, я понимаю, что у меня опять будут очередные наплывы какой-то грусти, потом какого-то веселья, вот. но я надеюсь, что этого будет меньше. И что у нас все с вами будет круто, все таки уже 300, ёб мать, тысяч. Это дохера. Казалось бы, для меня 30 тысяч. Раньше я приезжала, у меня 30 тысяч, видите, в Минск. Я приехала, крутая, 30 тысяч, на секунду, знаете сколько, это целых 30 тысяч. Вот, а сейчас 300. И да, конечно, ну, я не особо такое большое значение придаю цифрам, потому что, ну не знаю, нет у меня какой-то дикой радости она бывает волнами, то есть я могу сидеть просто так и подумать триста, мать его тысяч и вот, и дикость находит но когда это все, ну, типа в момент, короче ладно, не хочу об этом наверное больше говорить, что бы хотелось еще сказать, надо сделать это видео поменьше, и если вам понравится вот это вот видео я сделала еще какое-нибудь видео так вот, я купила себе миди клавиатуру для тех, кто не знает, что такое меди-клавиатура, я объясняю это как синтезатор, только объясняю как обыватель. В синтезаторе есть сразу колонки, через которые выводят звук, но как-то от розетки работают, я не знаю, ну, типа такого, да? Меди-клавиатура же работает только от ноутбука. И звук из колонок ноутбука через меди-клавиатуру выдается. Тут у меня еще есть такие квадратики, которые можно. Вот. И я хочу что-нибудь прикольное замутить, но для этого нужны переходники. И надо, наверное, заработать немного денежку и поднять себе уже новую камеру, потому что... Это, мне кажется, малеха не справляется, приходится везде, знаете, съемочку подряд ретро делать. Не знаю, надеюсь, вас это не напрягает, потому что мне даже, если честно, вот влоги я, конечно, снимаю на другую камеру, но мне нравится делать все под такое ретро, особенно когда Аня, когда снимает, она делает зум такой руками, это выглядит как бы реально в старом фильме, что ты приближаешь, что ты отдаляешь, что под мозг, ну, в общем, это прикольно. А, и, ну, если вам интересно, просто могу рассказать, что в Рождество... Аня подарила всей семье MacBook, но об этом знали все, кроме меня. То есть Шура и Аня знали, я нет. И вот я так долго об этом мечтала в своей жизни. Ребята, у меня была истерика, у меня были конвульсии. Я просто когда чуть-чуть распаковала коробочку. Слезы просто меня трясет, я даже дотронуться до него не могла, минут пять. Вы представляете, насколько я хотела эту вещь, казалось бы, материальным, которая мне поможет типа, улучшить мой контент. Сейчас я действительно понимаю, что мне очень удобно и очень. А, заложила все бумагами. И, блин, это очень крутая вещь для монтажа, для именно для работы. Супер помогает. Что бы еще хотелось сказать. А, хотела сказать, что, э, знаете, мы по психологии проходили образ будущего, я, наверное, говорила в каких-то из своих видео. И фишка в том, что образ будущего это то, что помогает тебе жить, не входить в депрессию, типа, потерю образа будущего, и считается, я как бы депрессии. вот. И э, потерей образа будущего может даже послужить исполнение вашей. ой, исполнение, да, каких-либо мечт. И вот когда появился макбук, у меня тоже была депрессия, потому что у меня больше не было меч, я думала, это же потолок, придется пикать, блин, это же потолок, <с> вот, и, ребят, не зацикливайтесь насчет материальных вещей, это здорово и приятно, но все-таки это вещи, любите людей, которые находятся возле вас, и, да, это все, я люблю вас безумно, спасибо за внимание, это очень идиотское видео, я знаю, что на нем будет мало просмотров. Почему вы не смотрите мои влоги? Я стараюсь, господи, пожалуйста. Я вас призываю. Ну, ну, это же прикольно. Если вам они не нравятся, напишите, что вам не нравится. Я их все равно буду снимать, конечно же. Просто чтобы, ну, там. Вот, напишите, пожалуйста, в комментариях что-нибудь. Напишите, как у вас настроение. Почему вы не смотрите мои влоги? Почему вы своим друзьям не рассказываете о том, что есть я? Простите, у меня очень дикое настроение, сегодня выкидываю фентифлюшки всякие, разные. Блин, я поделилась с каждым жвачкой, лаваясь, если бы могла, девочка подарила на квартирке. Очень мило, мне очень много всяких штуки подарили, классные. Я вас обожаю, вы делаете меня по-настоящему счастливой Напоминаю еще раз, 24 февраля у меня концерт в Москве с ограничением 16+, и что еще хотел сказать, а осталось очень мало билетов, поэтому либо вы успеваете купить сейчас интернет билеты, либо на входе будут проблемы с этим Вот говорю вам пока они не слышат я вас безумно люблю, хорошего вам настроения, надеюсь у вас хорошая погода, хорошие люди вокруг вас и все в общем очень хорошо, не грустите, помните что у вас есть я я снимаю свои видео, работаю для вас пишу свои песни, которые вы скоро услышите. Все для вас. Вот. Я надеюсь, я смогу сделать так, чтобы на вашей душе было легче. Все. С любовью от Аскевич. Пока, пока, пока, пока, пока, пока, пока. <смех> <смех> да, я в майке. Если, если вам понравилась распаковка и мне когда-нибудь кто-нибудь еще в жизни пришлет Какие-нибудь вещи, то ставьте лайк под этим видео, чтобы я сняла еще одну распаковку. Потому что никак иначе. Не будет лайков, не будет распаковок. А так, может, напишу какой-нибудь сайт и скажу, пришлите мне шмоток. Люди хотят распаковку. Так что чекеряу. Все, еще раз. Всех люблю и пока.